Думаю, у каждого из нас было чувство, когда вы спокойно начинаете катку, но в процессе замечаете странные моменты от игрока или игроков из противоположной команды. То в тайминге попадут, то выйдут странно, а точку на которую вы идете, вообще защищают вчетвером. Конечно же было, ведь мы с вами играем в одну и ту же игру, но одно дело, когда это происходит в обычном ММ, а другое на лиге, которая так и спрашивает, какое отношение у тебя к софтерам. Данное видео было записано более месяца назад, и на его монтаж я потратил много времени. Думаю, что тебе не составит труда нажать на кнопочку лайка и написать комментарий, а то последние ролики пали смертью храбрых, и только ваша поддержка поможет данному видео. Блять, с дыма хуйнул меня! Пелосей, пелосей, пан. Блять, это уебан, знает, что я займу, блядь, ниндзя, прикиньте, блядь. Контроль. Думаете, что он вот сапак? Да. Я понял. Пиздец. Охуеть. Да. Сидим на фейсте с эсэс, читаем Я вообще не понял где. Ну вот типа, Опа. что это было? Я, я случайно на мышку нашел просто. Вы ебаный мусор нахуй, О, мы вы выиграли это потому что, что? что, блядь. Ты ебаный первый левел в это бегущий бегающий на мясо, блядь. Я вас выебу в жопу, алё, <свеч> лохи ебаные, ты, блядь. Искученное хуйло, блядь. Варишон <свеч> пишет. Вчера рассказывал человеком, как я боюсь привязать в обзоровку на строительстве и как побоити на строительстве Короче, я даю жопу на проёб, а сто процентов там, блядь, сов нахуй Не может быть такого, что тип, блять нихуя не чекнул пит, не боится, что его контролить Стоит, ждет меня вот так вот, когда я выйду сов сов, блять и ебет меня, блядь Понял Сталин Ещё дом еще дома блять ну это пиздешь ебаный блять ты хуйну у меня на балсай балсай балсай балсай балсай ладно, можно. Несколько красивых фрагов, один клатч, и очень много эмоций в чате от моего подписчика в противоположной команде. На тот момент я уже представил, куда засуну весь этот материал, но тут меня цепляет один момент. Нихуя себе, бля, вроде. Ебать, что? 178 часов у него. Нет, погоди, что? Да, он непонятно что-то вешает. После которого я вспомнил слова тиммейтов в начале. Ну, ну покрыли. Он вчера рассказывал челикам, как обойти блокировку на Фаэкисе и как обойти на ИСИИ. В тот момент я не придал им особого значения, так как являюсь заложником точно такой же ситуации. Да и основание думать, что человек хоть и с новым аккаунтом, но с инсайдерской подпиской играет нечестно, было просто глупо. Сэндвич О ХП. Здесь хп. Хп. ХП. Он, он в стену зажимает, выходит, видишь это? На контроле ползет. Думаете, что он вот софтал? Да. Блять, я тут уебан, знает, что я займу, блядь, ниндзя, прикиньте, блять. джунгл джангл, он или джангл? все сделали я всех пристаю блин видос один соло нахуй видел, видел видос видос видос открыли no, Жопу на проем 10% там, блять, софт нахуй. Не может быть такого, что тип, блять, нихуя не чекнул пит, не боится, что его контролить. Стоит ждет меня вот так вот, когда я выйду сопсов, блять, и ебет меня, блять. Я и оставлю да, жопу, жопу, пацаны, вот ты че. Тут можете меня выиграть. Даже после всего увиденного я не был на 10% уверен, играет ли нопок с софтом. Особенно со слов старого, чья роспись украшает мой аккаунт уже на протяжении полугода. Но демку я точно готов был посмотреть. После взятия 12-го раунда в игре начали происходить очень странные вещи. Куда бы мы ни пошли, на точке оказывалось минимум 3 противника. И такими темпами мы доигрались до счета 12-12. Ну 4 стоит, блять, как выйти? Давайте просто пистолетики б вылетим на плюс ноги. Они кидают один молик и все. Берем. Шорт, шорт, шорт. Кич двери Я понимаю а, бля. Что, Два, бля. бля как такое смещение быстрое, бля? Что Давай наёбывать их, тогда проверим сейчас Под апартами, под апартами, Убил он nice. Убил Блядь. джангл Ставлю пачку дефолт Старый замесите. сити а, под окном. Под него, под окном. Nice. Еще на сайте, за сайтом еще окно. Окно, еще. окно, за сайтом а, Все, пизду, не хочу, не хочу, я... не хочу. Я... Я Там чел, сколько, сколько ебучек этот чел опять да? <сосы> Сколько там типов, блядь, почему всегда так много, нахуй Я вам максимальян задаю, а тебе чё? Он парок. пушит, но он знает, блядь, ну это пизда, нахуй Та ебать, фу-блайнд забирает, иди нахуй просто, я так играть не хручу Он где-то под каром, вот, два. Не, давай, давай встанемся, че ты хочешь? Нет, я сейчас отхожу ну, Нет, уходите, уходите, я фейкую Ну нормально, давайте, допы играем, да, играем, играем, играем, играем, играем, конечно! Бомба под что? Под дефолт Ладно, на КТ беги Он вышел Вышел с сайтом Его убили Да хуй со, что ты видишь это? Красное, красное окно двери вышел Бомба дефолт Красное окно, Хаешка у тебя есть Хаешка, хаешка с лэнд дефолт Ну братик, ну что ты делаешь? братан, тут надо бежать против него Нет, чё соук настрелил, сейчас, Просто, просто убил через стены, блядь а он заебал, иди нахуй, блядь. Все в голову, блядь, стопи. Без проблем. Ну да, да, да, да, да. Это сильно было, очень сильно. Ой, он, он вообще выходит в стенку. БЖ, он он получается. Игру мы, к сожалению, отдали, но в моей голове накопилась пара моментов, которые я хотел оправдать демкой. Ведь я до последнего не верил, что он играется в том. А что случится, если кто-то освоит возможности мозга на все сто процентов? Даже не представляю. Это то, на меня смотрит. Oh Чего? Так, uh -huh. ладно. <laughs> Это было интересно. Опа. Ага. Mm. ага. Ой. Ой, случайно. Ой. Ага. Ай. А что тупой, происходит? Боже, это просто чё? без рук, без ног. Бля, у нас пишет, то что визит кстати. <связывая> да, да, да. <связывая> ну что это? Ну что это такое? Почему он поднимает прицел тогда, когда надо, на? Он еще базарит там что-то, выписывал в чат <связывая> мне. Такой бездарь. Нооо! Пацаны, у нас жесткое расследование началось, да? Бля, Я прицел, могить джинсы, чесок. Да забей, дядя, ну это софт, типа, стопроцентный. Ну что это? Он мне еще в чат что-то выписывал. Боже! Какой же бездарь! Я хочу знаешь, что посмотреть? Как они будут сейчас ротейтиться? А, туре, кстати. Помолчи, пожалуйста. Это не мита, это. Это, это! Коллин, пацана. Это а. Вс идет на Б сам. А, мы, смотри, мы уходим Слушай, назад и а да. он уходит, да. Все, остается, остается. Он. Ты так, так. так. Угу. Нет, не хочет, не хочет. А, хочет, все-таки хочет забрать. Да, я убью сейчас здесь. А, видишь, я не убиваю. Какой же, какой же бездарь, какой же бездарь, просто. Он даже с читами не может не политься. Друг, тебя научить? Так, бомба, смотри, бомба не на. Что он будет делать? Он. Что он делает? Почему он по стенам вводит? Он сканирует локацию, понял? Но он стреляет накидками какими-то. У него еще мой прицел стоит. Фанат да, у него фанат. мой прицел стоит еще. Вот в чем прикол. Фанат. Фанат, прямо. Твой. Сука, фанаты, блять, Заебали. Ой, ой, все ж б. Да что это? Что он делает? А что мы смотрим? Ой, ой. Стену посмотрел, решил нашел побежать. Блять. Все, и все перетанулись сразу. Хары уже ребята, идти заниматься. Да ну, да ну, чел, ты ч делаешь? Ты прям, ну это сильно, это очень сильно А, а сейчас смотри, кто меня уебёт Ой, ой, ой, ой. ой. Случайно Зелёный. Да, это, это просто преф Это просто прев, нет, пацаны Это просто прев. Я, ну это, это шутка Это шутка какая Спасибо Исе за игры все следующие моменты с ним будут постфактум. Чуть позже я написал одному из его тиммейтов, который вскоре пригласил меня с ним в Discord. Что это вообще О, привет. было? Привет. О. Что это было вообще? Привет, Макс. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. А кто я Нопок из вас считаю? Сидим на фесте с ИСС игры. Да нет, друг, ну что это было, объясни. Что это было? Перефы нереальные, брат. Перефы покажи мне перефы нереальные. А эту штуку здесь как я вот? А ты здесь? Ну давай рассказывай давай. Я вообще не понял где. Ну вот типа Опа. что это было? И я я случайно на мышку нажал просто. Uh -huh. Ну как бы я я тебе так скажу, что если она банит за час, uh -huh. а я как. Нет, если наушу, не банит тогда... за час, если я не банит если за час, банит за час и если банит ты можешь чек, то э, там типа банит за час. Uh -huh. А когда они только аккаунт часть. создают? Не Античиз здесь детектит Ч... сразу, если что. Uh -huh. Нет. Пейсит бани через две недели, но ну, через одну, а здесь оно сразу детектит. Uh -huh. Если что. Ты не тому это рассказываешь. Вот, так. если ты расскажешь, что это было... Так, чекаем, чекаем, идем. А потом я решил дать молик туда. Uh -huh. А потом убить типа. Вопросов Ой. не имею. А что я сделал не так? А мне молик нельзя было давать, что ли? Как вы уже увидели, я не стал на него агрессировать либо давить. Это я сделаю чуть позже. Я хотел, чтобы он признался, но по манере его общения было понятно, что он нарциссичный надменный мальчик, который будет приводить в свое оправдание внешние факторы. Признаваться он даже не собирался, да и в принципе это было уже не нужно, ведь его бан – это дело времени. Но ну, а если вы хотите увидеть полную версию нашего разговора, то прошу проявить активность на данном видео, поставить лайк, подписаться на канал, сделать пару клипов для себя и друзей, которым я попрошу вас отправить это видео и написать комментарий от четырех слов. При выполнении всех этих условий вы можете получить данный скин, а итоги будут подведены в группе ВК. Что? Что такое? Ну смотри, кто у нас, кто, кто на сервере? Но ну, Паке. Да, да, да. Ну все. Алло. Хуйня. Ну и что нам с ним а, вот делать? он, он с кликмитом играет, да, блядь, все ясно Но еще и габочек здесь Бля, если за нас сейчас габочек будет, это га, -га. Не за нас габочек, это залитое сразу, типа Да, читер против нас и габочек, охуенно будет блядь. Но это по-любому так и будет, типа Да, блядь, так и есть хе Ай. Халло Ну он мне ставит голову с ямы <terr seule> <с aquel> <с с aquel> Там трое хорош Да, он знает. Ну. Знает, что Кинул молд. Не надо. Я тут. Так, это не ну, а что это, да? so. Ну как? Почему он пропускает кликмита? Что за бред? Что он делает? Друг, у тебя на шарту стоит тело. Оно всё? стреляло по мне. Ты не можешь выйти просто его затулить, и с сдегла. Две пульки, дать ему тушку? Я не понимаю. Ну, Но... я Ты отыгрывал ландер, стоя в ладере? Ты в ладере стоя, отыгрывал ландер? Ряма. Тихо, тихо. Ряма, да да, да. Закидывай, закидывай, закидывай. Я понял. мой номер. Ах, Ну Трой, ты не веришь. не веришь. Трой, ты не веришь. Трой, ты не веришь написал, как же тебе везет, Крип Фаришот Да Кон, кон, кон, кон Найс Сейчас софтер выйдет Гоби, 1, 2, 3 Они сейчас 4 ба стоять будут да, а, ну да, получается так, 4Б. О, Фуэрис, ой, блядь. Анторпас. Антопайс. Иди фол. Дефол попал. А, тут Бу. они. Они в четвером стоят. Ластка это хорош. Удачи, дружище. Найс. Все легчайшая. Легчайшая. идешь, нет? Ааа, да поехали, да? Все, Заводи. Надеюсь, да. только не читер этот, блядь. Опять. Да я думаю, что он и будет там. Поехали. Хотя, по-моему, нет. А, да, блядь. Меду не перестреляла Ты знаешь, если бы у меня был боим То я тебя убил на реакции Ты мне в спину не попал Эти тебе ебальник дал с первой, нахуй что? Вы ебаный мусор, нахуй Мы вы выиграли, Оспокойся. потому что, блядь Оспокойся. Один тип на Б с деглом Каждый Оспокойся. раунд рубает Музыку и на Б Что ты несешь животное? Оспокойся. Ты шла в ДС и Ураше. орала, просто Оспокойся. орала И слилась, чел Оспокойся. Ты полный мусор, Оспокойся. ты никто Ты ебаный первый левел фейс это бегающий на мясо блять и О, твой дружочек нахуй два дауна я вас выебу в жопу а ты, ты блять спущенная хуй лоблять без маса шатава боже ты такой клоун ты проиграл игру ты по факту ооо о, не заменяйся ну, -за того, что бля, у нас бля, один тип играет на Б с Диглом. каждый раунд 8 тысяч у типа есть. Он покупает дигл и идет на Б сосать. А у нас типы стоят на долбоёбы, блядь. Брат, у тебя софт ты можешь выбыть Какой софт, ты не живот, и ты про какие-то чамсы пиздишь на ИСА, блядь. Куда ты заходишь, ДП? Какие чамсы, какой. Напиши его таких на него. Напиши, напиши, напиши вот вот такие, вот такие кончат, Ело, вот такие кончат. Тя. Пес правильно говорил, дружок. Пусть отдохнет. Давайте паузу. Чтобы вы понимали масштаб, с которым играл Нопок, его знал каждый третий человек на сервере, и каждая демка с его участием была скачана не один раз. Большая часть комьюнити, игравшая в этот месяц, была возмущена, что читер, который бегает не легит, остается без бана уже четвертый день. Алло. Ты как? Ты как против папати выиграл? Ну так вот. Спокойно против него, это ботинок, забей. Да, это вообще просто, не знаю. Он очень, он тупой, он, нич... он не понимает, как двигаться надо в игре. Он, он, Красавцы, Ну пусть 40 минут подождет матча. А ты с ними в дискорде сидишь, фейсов? Я с ними oh. сидел, да. Я хотел порофлить над этим. А над ты, этим. До ну. ты до сих пор пороних? Ты до сих пор у пороних или... Не, я вышел. О, красава! респект. А ты тоже ему что-то высказывал, что ли? Да, да, да, я хотел порофлить над ним, типа, его завтра... Ну, типа, сегодня должен с ним турнир играть на 500 баксов. Поецов, hey, а этот Напака против тебя попался? Он против нас попался. Или... Попался. От, ну, откуда ты его вообще знаешь? Ну, мы с ним... Мы с Ферглотом вчера играли. против нас попался. Да, против нас попался. что-то постоянно пиздец, то, что там читачил. Я думаю, он ебан просто. А там человек реально с его локом катается. Так, мы, мы, я сейчас против него играл с OGC-дом. <пишут> а, или в соло, в соло играл, да. О, нихуя себе кто! На сервере, блядь. Ту. Ну, Пак, здорово, блядь. Друг, привет. Друг, друг. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою ман... Ру, Я замучу, короче, За что? Ну, Пак, 4. дружище, как ты поиграл, подождал следующую игру? Нормально все? К большому Дальше сожалению, в, в данной игре не было ничего сверхъестественного. Но пока пишут. попавшуюся в противоположную а делали, команду быстро делали. раскусили и противники начали руинить ему ну, да, игру. На какой там, платформе там, вы еще там, это увидите, я хорошо, даже не знаю. 15-15, я... отдадим. Да. делал. Понял. А, не Неблагодарный ты своими, блядь, брат. Неблагодарный. Они игру сливали читеру. Сука, ну какой неблагодарный хуешос получается. Да. Боже, на паке только аминус сапнул. Да я бы уже С-ранг да, Турики бы сидел, играл уже, блядь. Бабки утонул, нахуй. Тогда, как минимум, как минимум можно просто Турики играть. О, О, Вертига, кстати. Блядь, вертилы. Который за нас настреливает 10, против нас 30. И на паке! Пацаны, ну реально, это не смешно. Опа! Опа! Заходи. Ему уже выписывают в чат. Все, если сервер слота, блять, все. Ты сейчас на паке один будешь. Фаргот не смог подключиться к игре из-за какой-то неведомой ошибки, и мне пришлось играть против него в одного. Давай, давай, давай, давай. Нет, на паке против меня. Ну напаки меня блокнул, скорее всего, чтобы я с ним не попадался после кика. Okay. One, One more, ten HP, ten HP, да? One more, да? Ложь, да? Потому что у нас тип левнул и он с концами, скорее всего, потому что он в чат писал что-то. Я думаю, он в middle RB что я его сейчас убил в пиксель Вы понимали, его аккаунт выглядит как-то так. Выглядит его аккаунт в Counter Strike и это вот. Всё. Ну типа. Кто ожидал большего, я лично нет. Nice. А как так? А почему? Так происходит, типа, ну, это наша игра, Anyway, типа, она должна быть наша. Мы ее должны были забрать. Ну и никто не коннектится. 3, 3 vs 5, типа. К сожалению, данную игру мы проиграли, но зайдя на следующий день, я понял, что. в этом мире нет и не будет, кроме той, что наводишь ты сам.